Так, всем привет. Продолжаем убивать этого петуха. У меня уже побольше хп. Так, а, -а, -а может его сюда чуть-чуть вывести? Ля-ля, бежит в стенку. О, дядя, ты чё? Злодей. Давай сюда. Так, я примерно понял, что надо его бить, бить, бить. Потом резко поворачиваться. Давай, давай! Ага. Так, первый готов. И сразу в бой. Так, увернулся. Так. Ну все, короче, он мой. Сто! О, дрожи. Дрожи! Кайф. Так. боевым амулетом. Че? у Че? А как? А как его схавать? как же я рад, что я его убил наконец-то. Не открывается. Ч ⁇ А, окей. Опа, это чё? Пригоршня пепла, отлично. И каждый предмет надо сюда добавлять, типа. А это, идол, мне кажется, не нужен мне. Так, ну давай, окей, пригоршня пепла. Отлично. Ч, где враги? Хочу драться. Да. как схватиться, ботофак. Это что, дядя? На что нажимать? А. -а, -а. Как подслушать, я еще не понял, конечно Ой Меню в... ведений Короче, похер, не буду слушать, ой, все Фу, это кто? Что за херня? Кто жирный тип в шляпе? Так, куда идти? А тихо. Э, Че это было? Что со мной? Что происходит? Почему у меня ветер дует? Это Херовина, очередная. Не, давай пока обождем. Что тут еще есть прикольного? Я понял. Ну, короче, давай. Огами, я, я, я, я, я, Поговорить с тобой, да? <Служен> <Служен> <Служен> <Служен> <Служен> как же мне похер вообще на все! А это пацан. Понял, принял. Он идет. Понял. Ого! Че я сломал? Красотуетку. Хистатично. <звучит> Микове. Да Кабва-т kunne в смысле а кто господин-то из них, Чуть не пойму что надо его убить? Да слышь, я только от этого-то отошел. Ха, чё у него? Меч такой маленький. Ай, выйди нахер отсюда. Так, тихо, тихо. Ого! До этого еще нормально? Да, ты да чё? Да хорош, себе меня! <свы> <свы> все, да? Приплыли? Али, я должен был ему проиграть, да? И руку отрубил, ты чё? А, да, все. Почему <смех> <смех> лук интересно? Мико ам, молате, <смех> ику то. Чего у него с лицом? И чё, а чем мне без руки делать? Хлоу. Mm, получается, не спас, да. Ну ладно, не спас, не спас. где я вообще? Это типа деяло такое? <свят> <свят> Что это такое у меня? Не протез? Все у него ноги волосатые. Фу, какой он мерзкий. что с тобой? Ди помойся. Так, а. Копия человеческой руки замечательно. Испещрен? Так, расскажи мне, давай, что это такое? Господи, это все он вырезал? оп твою мать, какой устремный чел. Что я все пропустил, что они там болтают? Просить как то Каша руки у меня протез. Синобикишу. Секианно Окаминия, охватымкинокиба да вышинать тело Сога, кунок, кунок, кри. Ашина, Ниго не не Три точки Пусть как нет Погerman Мне И о, знак точка. 黒い巫女様の血が利用されるとどういうことだとわしの詳しいことなど知らんただ竜院そう呼ばれる特別な血があるという無しの主はそれを持っておるそれゆえ巫女様を付け狙われ то, а что, что со мной происходит, смысл ок. Странно и ты серьезно? Странников в странных обстоятельствах Только а че мне с протезом то делать? Как? Нахер мне протез? Невидимая помощь, жизнь Какие-то навыки, да, будут? Подожди, а это что такое? О, протест, так. А, тут то же самое, да? А это что такое? Ничего, отлично. <coughs> Окей, пойдем. О, лут. О, поведение. На оставлять все себя тени. как тяжело дроже дрожает кайф давай помедитируем <сörт> <сörт> <сörт> а, -а, а но при этом воскрешаются убитые ранее враги за некоторый миск Бусина, чё так? Чё? Чё? И чё? А чем мне дало-то? А дрожжей два, окей. Ну все чё? Пригоршни пепла мне не дало да. Как менять это я забыл? А на С вроде да? Да на С. Так ладно, Окей Гоу. Опа Крюк, да? Давай, крюк, так крюк. Да ⁇ п твою мать. Да, алло. Все, я разобрался, как делать крюк. Отлично. Ты издеваешься или что? Почему не могу залезть? А, о! А что мне надо сделать? Такой-то город. Крайна Асина, ну да. Чупок. О, вот это прикольная, конечно, тема. Ау, Речика? орещика, сейчас мне дадут этот хилку, да? Правильно? А, ну все, ну нет, мне это нахер не надо, правильно? Да. Ч это такое? И зачем? Чем вообще делать? Дрожи, отлично. Так. Ну все, чел, я непобедим уже. О, трофеи. Ищи деньги, да? Давай, а что за предметы тебя выпали? А, вот что за ветерок. Окей. 11 монеток, здорово. Нахер они мне нужны, правда? Я забыл, что мне надо сделать. <силит> Глиняный осколок. Черепок. Здорово. Да мне похер, я вот так увижу. Зачем мне это дневный Да хорош. Да не надо. Все, я же сказал, я непобедим. Меня не взять так просто. Бабулеты. Надо вот, типа, различными способами можно дойти куда надо. Или нет. А, ну да. Он меня не видит, да? Я ж в траве, правильно? Как отражает, в смысле? О, да! Ни хера А как это надо успевать, когда он типа стреляет? Надо блок. А ага, еще что придумаете? Так, надо подхаваться. Дрожешки тоже надо поесть. Это что? Леденец. <клес> Духи так так я теперь могу еще и леденцы хавать да давай леденец пока не буду юзать пока посмотрим ну просто а мне их дали чтобы я с ними прошел да а мне похер как-то стало резко А, и бабки не собрал, да? А, можно сразу со всех. Это кайф. О, едал. А, ну и тут едалы довольно часто. О, собака, ты чё? <свист> Ёб твою мать! Нахер так резко-то? Я серьезно, сейчас собакам сфижу, но. Камон. Нет. Еще одна где-то была, да? Нет, вроде нету. Так. Это а че? Идал рейщика. Все четко. Так, хиль меня. Так, full HP. Я опять не посмотрел. Добавилось мне эти. Как они там называются? Дорже добавились или нет? Ну, не добавились, не добавились. Да почему эти собаки так сносят? Как их душить? Ну-ка давай-ка пойди. А, -а, а, я их восстановил тем, что похилился, Да это печально звучит сдох все четко Опа, тут чё клут вот опа А, это типа деталька, да? А как? А. -а, -а. Ну-ка, давай. А что я не могу залезть? А. -а. Так, ну-ка, давай. Переместиться. А куда? Крайны. А, в храм все окей. Давай, поехали. <тизвук> <плодиress> <плодиress> да господи, ты можешь потише ездить? Это кто? Ты кто, Вася? кроме <свят> скажу, <свят> <солисть>, это круто. Ничего, <свят> курицу дашь ничего так, так, так. Сурева, мотомотова тащина... Надо... Метомотова тащина... Ксуштуштеле. Анатана Юдзуриюке Танудесне. Кизуриюка муширемасенна. Охьо не заметили. Семена тыквы, кайф Блин, <связывающие> столько информации, как это все запомнить? <связывающие> а что, у меня есть семечка тыквы? Давай а. <связывающие> ясно <связывающие> Да все, короче, буе, ну Сколько можно так, чел, давай вставляем сюркену срочно. О. Развить? Р... А, разить. Блин, давай быстрее, ну ты такой душнило. Ну давай уже, скорее, ну... Я понял, что ты можешь установить. Устанавливай давай. А чё пришёл-то? Давай, протез. О, давай. Фу, ага. Давай, Серикена. Как его вставить? Блин, конечно. Все? Да отстань, как сюркинам mm -hmm. mm -hmm. hmm. <-m. hein>. <wirks> и пуляться. А, во. Выбрать инструмент... Инструменты протези... Короче, я понял, давай. Y. Так, сюркин, я сюда что? Так, а y, это что у нас? Извиняюсь за вопрос. Z, да? а, а как стрелять? А у меня типа ноль сурикенов. Ао. Да я читал уже этот. Ну, а как стрелять? Как стрелять, алло? Ой, похер. Купить эмблемы духа. купим чуть-чуть. можно? А, нельзя, да? Как им... Ой, короче, ладно. Так, ладно, я думаю, на этом можно закончить серию. Всем спасибо, всем пока.